Приветствую вас, друзья, на канале Индекс.Рейд, анализ рынка на сегодня, 26 мая 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем основную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели. И также в прицеле моего внимания сегодня будут альткоины по списку моего watch Ripple, Cardano и Solana. Сегодня мы посмотрим с вами. Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, ставить комментарии, поддержите канал, а также подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также рекомендую подписаться на страничку TradingView. Здесь тоже выходят обзоры по отдельным альткоинам и по главной криптовалюте в видеоформате. формате. Ну а мы с вами давайте начнем. Представляю вам биржу BinX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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как кукоин и хобби. Посмотрим на индекс страха и жадности, рынок у нас по-прежнему находится в зоне экстремального страха. Обратите внимание, тепловая карта вся красная, есть некоторая разнонаправленность, но незначительная. Индикаторы по основной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас по ликвидациям за последние сутки. Ликвидировано 56 тысяч трейдеров, на общую сумму 120 миллионов. Ну, в целом, конечно, бычьи позиции понесли потери. И если посмотреть на соотношение быков и медведей, также за последние сутки у нас доминируют медвежьи позиции, но не сильно, 50,48% доминации. Что касается альц сезона, давайте посмотрим на отметке 18. Бегаем в диапазоне 16-20. В целом ничего не меняется, биткоин доминирует. Давайте сразу на доминацию. По-прежнему доминация находится в зоне 45. Перевалили через уровень FIBA 45.20 и пытаемся закрепиться выше. И пока нам это вроде бы удается, на дневном таймфрейме зеленый денежный поток развивается. Мы с вами об этом говорили, что после некоторого коррекционного снижения мы будем пытаться прирастать в зону 46. И если посмотрим давайте на старшие часы, неделька у нас перешла через порог 50-й экспоненциальной средней скользящей. Мне Интересно, другие 4 дня. Обратите внимание, мы сейчас на сотую прям уперлись экспоненциальную среднюю скользящую голубой мувинг. И на ней сейчас у нас происходит консолидация. Индикатор секвентал рисует восьмерку. И в целом у нас еще есть потенциал потолкаться вверх. И если 4-дневные 3-дневные таймфреймы также уйдут в зеленую зону, а трехдневка на это намекает, то то, что мы потянемся выше к 200-дневной экспоненциальной средней скользящей на 3 днях, большой-большой вариант. Ну а если доминация... Продолжится, что в большей степени, вероятно, происходит обычно в медвежьих циклах, то альткоины у нас при достаточно серьезных снижающихся динамиках будут, конечно, проседать немножко сильнее. Но в целом пока у нас достаточно много неопределенности. Все ожидают ухода по биткоину вниз. Давайте сразу к главной криптовалюте. Все ожидают ухода биткоина куда-то в зону 26,5-25. Я тоже нахожусь в ожидании именно этого движения, потому что красный денежный поток активно на Cypher B развивается на дневном таймфрейме. Однако мне нравится трехдневный таймфрейм. Обратите внимание на трехдневку. То есть это достаточно... Скажем так, уже среднесрочные, такие глубокие среднесрочные стратегии У нас Секвентал уже давным-давно рисует, что у нас завершилась нисходящая динамика Он даже просто перестал цикл подсвечивать Девятка закончилась еще где-то в начале мая То есть уже целый месяц у нас идет продолжение цикла, который Согласно этому дедикатору, давным-давно должен был быть завершен. Это больше похоже на такое манипуляционное движение, поскольку у нас идет корреляция с фондовым рынком. И, кстати, о фондовом рынке. У нас, в принципе, вчера фондовый рынок закрылся достаточно крепко по высокотехнологичному сектору. Но сегодня с утра фьючерсы, у нас это не видно, но фьючерсы показывают нисходящую динамику. Это связано с тем, что отчет Nvidia может быть достаточно плохой. Но и при всем при этом, вчера были опубликованы протоколы конечно FOMS, и в них ну, по сути ничего для участников не должно было быть новым. Комментарии более агрессивных каких-то действий с целью подавлять инфляцию давным-давно были высказаны, и к концу года Федеральная резервная система ожидает ставку около 2,5-2,75% при текущих от 0,75% до 1%. Собственно говоря, все участники подтверждали ту же самую приверженность и решимость принимать все необходимые меры для того, чтобы ценовая стабильность была, ну, для восстановления ценовой стабильности. Но это, по сути, резюме встречи. Вот, и сейчас, наверное, как раз таки со, со снижением фьючерсов с утра, поскольку у нас видно, что закрытие фондового рынка в зеленой зоне, а мы при этом находимся все в красной, ну, биткоин единственное, что находится примерно в нулевых значениях, чуть-чуть незначительно прирастает, но с учетом роста доминации альткоины сыпятся в основном, посмотрите, все, все находится в красном цвете. И если посмотреть на дневку вернее, на трехдневный таймфрейм по биткоину, то он нам намекает на то, что волна моментума будет двигаться вверх. У нас будут попытки вернуться все-таки в зону 34,5-35,5. Вот сюда, в эту зону, мы скорее всего придем. Давайте посмотрим еще по другим индикаторам. Хочу посмотреть на Боллинджер И смотрите, на трехдневном таймфрейме Bollinger лежит вообще у нижней границы канала. То есть и при этом здесь, здесь у нас доджи. Поэтому я думаю, что отсюда мы попытаемся потолкаться вверх. Шансы на это очень даже большие, крайней мере, но ну вот в такой среднесрочной перспективе, по трехдневному таймфрейму. одневка а пока неоднозначна. Пытаемся потянуться к середине канала Боллинджера. Пытаемся, но находимся в боковом движении. Явная неопределенность на рынке. Все чего-то ожидают. Рынку не хватает какого-то импульса. и При этом нахождение в экстремальном страхе, конечно же, говорит о том, что откупы должны быть хорошие. Однако, если мы посмотрим на фундаментал, то, например, активные адреса в сети биткоин снижаются. Мы видим снижение. Также хочу сказать, что у нас не очень хорошая динамика по кошелькам, на которых свыше 1000 долларов. Это именно по количеству монет на кошельках, а не по когортам временным, да, мы помним об этом. И сейчас идет снижение, посмотрите, тысячные кошельки снижаются, а вот кошельки, которые малые, по-моему, если я не ошибаюсь, выше 10 биткоинов, они будут прирастать, а они немножко прирастают. То есть более слабые руки вроде бы начинают сейчас откупать, а более сильные руки, у которых большое количество, достаточно биткоин, вроде бы фиксируют свои позиции. Все это связано, конечно, со страхом, со страхом, что мы можем упасть еще сильнее и уйти в глубочайшую такую сильную медвежью динамику. Но на самом деле, если смотреть фундаментальные индикаторы, мы уже неоднократно об этом говорили, они в целом показывают нам, что мы уже находимся в достаточно хорошем цикле перепроданности. Давайте посмотрим еще активные адреса, сантимент по ним. Продолжаем находиться внизу, и то, что мы отсюда будем отскакивать, однозначно. Обратите внимание, мы уже давно следим за этим индикатором. Мы ушли вниз за нижнюю границу настроений, и вот такая граница настроений после некоторой консолидации отправляет нас наверх. При этом у нас здесь также два индикатора, 28-дневная средняя скользящая по изменению активных адресов. И они у нас снизились, да, мы только что смотрели. То есть они поднимались, а мы продолжали при этом двигаться вниз, имеется в виду по изменению цены за 28 дней. Это среднесрочный индикатор. И сейчас все восстановилось, то есть и активные адреса находятся внизу, и за 28 дней изменение цены тоже находится внизу. И это говорит о том, что мы в любом случае, когда все находится внизу, отправляемся вверх. Ну и давайте посмотрим еще на биткоин с точки зрения другого индикатора. Я хочу посмотреть сетку кривых. Ну и по сетке кривых мы потихонечку обратите внимание, пытаемся завернуть на дневке сетку в потихонечку в горизонтальное положение. Если мы уйдем сюда в горизонтальное положение, я уже неоднократно об этом говорил. Когда сетка уходит в горизонт, у нас шансы прорвать становятся гораздо более близкими чем если сетка смотрит вниз или сетка смотрит вверх. Когда сетка смотрит вверх, то мы к ней возвращаемся вот в такой динамике. Когда сетка смотрит вниз, мы возвращаемся к ней вот в такой динамике. Имеется в виду именно и May Ribbon а, сетка экспоненциальных средних скользящих на среднесрочной дистанции, а, потому что здесь сетка учитывает экспоненциальные средние скользящие от 20 до 55. Также хочу посмотреть еще один набор индикаторов. И обратите внимание, индикатор Parabolic SAR показывал нам покупку, вход в лонг, как раз таки после того, как индикатор Market Cypher B нарисовал зеленый бриллиант, который означает пересечение цены средневзвешенной объемом, это желтая волна VWAP, снизу вверх средних значений. И после этого сразу буквально на следующий день, нет, через день. То есть индикатор Market Cypher B 13 мая индикатор Parabolic SAR 15 мая он запаздывающий индикатор, показал покупку и по-прежнему учитывает ее именно в такой динамике, что мы будем прирастать хотя цена находится в боковом движении индикатор запаздывает, с ним работать нужно с учетом младших таймфреймов сейчас посмотрю еще на этот индикатор тут все показывает нам выход из шорта, лонг не подтверждает. Опять-таки это запаздывающий индикатор глянем на 6 часах а 6 часов наоборот, индикатор говорит о том, что нам надо входить в шорт В ближайшее время у нас скорее всего будет либо боковое движение, либо с понижением Все еще ожидаю ухода По-прежнему находимся в диапазоне Верхняя граница диапазона на дневном таймфрейме это линия паутины Верхняя граница у нас находится 3500, ближайшая 3500 3600 поддержка находится на отметке 28 с половиной в этом диапазоне двигаемся но при этом обратите внимание если мы в этом диапазоне будем продолжать двигаться у нас происходит все таки немножко небольшое но восходящее движение но конечно же вот эти вот такие вот истории они могут происходить сейчас все будет зависеть от того как инвесторы отреагируют в целом на фондовом рынке по всему что уже должны были давным-давно переварить конечно в приоритете следить за индексом NASDAQ, в любом случае, потому что именно он в большей степени коррелирует с нашим рынком. Ну и давайте к альткоинам. Посмотрим Ripple сразу с классического, я думаю, что возьмем набора индикаторов. Ripple мы смотрели 7 апреля, можете посмотреть. Предполагали, что мы будем двигаться в нисходящей динамике. И вот это движение тот момент мы предполагали четко и поэтому если посмотреть эту запись от 7 апреля будет видно что мы предполагали либо вот так и с наименьшей вероятностью вот так так и отработал у нас график сейчас мы провалились за большую глобальную треугольную формацию ушли вниз но мы по-прежнему находимся в треугольнике по-прежнему и удерживает нас сейчас э, паутина синяя мы консолидируемся по ней где-то примерно поддержка на уровне 0.36, наверное, если сейчас я поближе попробую сделать, чтобы было четко, четко видно. Вот на сегодняшний день, с учетом того, что это нисходящая паутина, мы где-то на уровне 0.36-0.37 выступает в качестве поддержки. А верхняя граница паутины, она консолидируется в том числе и со второй кривой экспоненциальных среднескользящих индикатора Cypher-A. Это где-то находится на отметке 0.39 даже нет 0.42 прошу прощения 0.39 цена 0.42 это у нас сопротивление сейчас если смотреть в таком локальном масштабе. Если смотреть глобально, то самое главное сопротивление будет на уровне FIBA 0.55-0.56. Здесь консолидация 50-дневной экспоненциальной средней скользящей. Дальше 100 и также паутина нисходящая, пунктирная, вот она красная. Это будет в районе 0.65-0.67-0.68 и выше уже двухсотая экспоненциальной средней скользящей. 0.70 и 0.75 Сопротивления достаточно много С точки зрения поддержек тоже Нижняя граница у нас поддержки В случае, если провалимся, уходим куда-то на 0.26 Но по Ripple пока непонятно В целом на дневке у нас RSI Stochastic смотрит вниз на Cypher B И красный денежный поток активно развивается Поэтому шанс, что прямо сейчас отскочим на дневке нет А вот давайте 3 дня посмотрим А 3 дня выглядят так же, как на биткоине Вот 3 дня как раз таки после некого формирования или завершение красного денежного потока на дневке, у нас могут быть изменения в лучшую сторону по трем дням, потому что здесь мы в глобальной перепроданности по стахастику, и также переп... ну, RSI, я имею в виду, также в перепроданности по классическому RSI, у нас зеленым показывает кривая, и у нас цена среднеизвешенная объемом объема, VVAP, она внизу, ее можно посмотреть поближе, тоже лежит в глобальной перепроданности, пока индикатор не отрисовал нам зеленый бриллиант, на пересечение этой волны средних значений, но уже мы точно можем сказать, что нам дорога вверх. Насколько мы отскочим, ни один индикатор, конечно, не покажет, но трехдневный таймфрейм на это намекает. Если смотреть младшие часы, то попытка отскока тоже в ближайшее время должна быть, потому что у нас волны идут на понижающейся динамики. обратите внимание, это очень четко видно. Мы идем на отрисовку триггера, причем у нас здесь был малый триггер, еще раз вышли, единственный минус, что вот вышли волной вверх, это не очень хорошо, но в целом будет сейчас все зависеть от того, как будет развиваться красный денежный поток, давайте на 2 часа, уходит ли он в зеленый, намек на уход в зеленый есть, но пока незначительный. Очень много неопределенности и в большей степени страх, конечно, пока подталкивает цену вниз. Мне кажется, рынок ожидает какого-то импульса, но с учетом сильной глобальной доминации биткоина, не ожидаю вот такой вот палкой в небо, пока не ожидаю, пока не видно. На коротких дистанциях пока не видно. Видимо, дневка должна завершить формирование вот этой вот истории, уйти куда-то в среднее значение и начать здесь что-то рисовать уже вот в таком стиле, чтобы шла отработка более старших таймфреймов в том виде, в котором они сейчас есть. Давайте Кардана Тоже смотрели 7 апреля и тоже видели, что будем снижаться. То же самое и произошло. Здесь снизились вообще без ничего. По карданам было видно, что двигаемся вниз. И движение вниз продолжилось. Собственно, ничего не изменилось. Оно так и продолжает движение. Здесь на малых часах мы рисуем вот такую вот историю. И э, сужается сейчас эта картина. Намекаем на выход красного денежного потока в зеленую зону. И на малых часах через какую-то консолидацию на Пунктирной паутине, да, мы можем от нее оттолкнуться и попытаться в рамках треугольника потолкаться. Верхняя граница 0.55 это 50 экспоненциальная средняя скользящая на 6 часах. На дневке, давайте дневной таймфрейм посмотрим. Ну, вывалились из канала. Он нам уже здесь в принципе не нужен. Давайте посмотрим, что мы можем здесь видеть. Какая-то вот такая вот история сейчас происходит. Двигаемся вот так в нисходящем канале. Здесь, как я уже сказал, отрисовали на малых часах треугольник. Здесь нам его не видно, конечно, потому что на больших часах он размазался. И сейчас будем консолидироваться на трендовой. Посмотрите, как четко мы идем на паутине. Прям четко. И сейчас она выступает у нас главной поддержкой. Если мы ее провалим, следующая паутина, только 0.33, 0.33. Куда-то вот сюда, но этот уровень на понижающейся динамике, поэтому неизвестно, сколько мы будем двигаться по синей, но если проваливаемся, проваливаемся вот сюда вниз. Вот так. Пока предпосылок к тому, что будем расти на дневке нет, но трехдневка, наверное, показывает то же самое, что и... Да, трехдневка показывает у всех одинаково. Вот меня это единственное сейчас пока не дает прямо уйти в пессимизм глобальный. Пока что трехдневка мне говорит о том, что мы можем... Что-либо, что-то может измениться. И 4 дня выглядят так же. А вот неделька не закончилась. То есть фактически неделька еще не завершила формирование волны моментов. Видно, что гребень волны еще не завершил свое движение. Поэтому по ада сейчас наблюдаем. Ада сейчас тоже, так же как и XRP, находится в неопределенности. Но пока еще на дневном таймфрейме нисходящая динамика сохраняется пока еще сохраняется. 6 часов при этом также же, как у XRP могут давать отстрел. Ну и сопротивлением, да, будет 0.55, потом 0.62, 0.6263, дальше глобальная FIBA 0.68. И здесь же в районе 0.70 находится 100-ая экспоненциальная среднескользящая. И паутина тоже нисходящая, трендовая паутина желтая. она у меня отрисована. И Салана сегодня тоже в прицеле моего внимания. Давайте посмотрим, Смотрели 8 числа по Солана и 8 числа сказали, что она будет снижаться. И так и произошло. Продолжилось снижение вниз, сейчас ушли в боковую консолидацию. Очень похожая картина с предшественниками. Они как, скажем так, как братья-близнецы. Есть, есть бычья дивергенция, но эта бычья дивергенция не отработала отработала. Здесь же была и скрытая бычья дивергенция, тоже не отработала. Все ушли вниз, ни одна дивергенция не отработала. Салана выглядит слабенько, давайте три дня. Три дня очень похожи, тоже рисуем на трех днях скрытую дивергенцию бычью, на четырех днях, на четырех днях ее нет. Но 4 дня тоже уже в перепроданности выглядят. Неделька, видимо, тоже не завершила движение. А вот неделька здесь выглядит хуже, чем у предшественников. Только-только начался активно красный денежный поток. Поэтому Салана может двигаться еще в красном денежном потоке. Только-только начинает формироваться. Обратите внимание, у Солана только, а у Кардана уже достаточно хорошо ушли. Поэтому Салана может выглядеть чуть похуже. Но если мы сейчас посмотрим, вот из всех... Троих, которых мы рассматриваем, Салана выглядит хуже всех. То есть она почти на 4% сегодня снижается. Слабенько выглядит актив, честно говоря. Давайте посмотрим Дневку. Дневка рисует второй крест, вторую манипуляцию. Но ну, еще парочку нарисует, может быть и будет какой-то отскок. Здесь то же самое. На 6 часах три креста, отскока не было. В боковом движении тоже похожая картина на предшественников. У всех сейчас примерно плюс-минус похожая картина, но на младших часах выход зеленого денежного потока я не наблюдаю, поэтому и 6 часов вряд ли будут сильно отскакивать. Если будут, то незначительно. Вот так слабенько сегодня достаточно выглядит рынок. Именно на коротких дистанциях я имею в виду. А что касается глобальных, то. По-прежнему сохраняется оптимизм того, что мы ушли в достаточную перепроданность и некий фактор капитуляции по главной криптовалюте заставит рынок двигаться в другом направлении. Я думаю, что не хватает какого-то позитива, скорее всего в геополитическом плане, который мог бы подстегнуть в целом фонд фондовые рынки и также криптовалютный рынок к тому, чтобы он имел возможность, скажем так, снова привлечь к себе внимание крупных инвесторов для того, чтобы они начали откупать этот рынок и запустили процедуру хотя бы как минимум консолидации, потому что сейчас у нас даже и процедура накопления, она такая условная. Мы пока еще все еще находимся, если смотреть глобально вот, на биткоин, на мой взгляд, мы глобально находимся сейчас в цикле распределения. Цикл не завершен. То есть необходимо завершить этот цикл, конечно, вот как здесь он был завершен, распределение ушли в период консолидации потом начали потихонечку накапливаться Вот нам не хватает чего-то вот такого Не хватает чего-то вот такого для рынка Но, как э, вчера я уже и сказал По мнению аналитиков Glassnode Любой медвежий рынок предшественник бычьего рынка Поэтому нам остается лишь только ожидать Когда изменятся ветра и подуют в сторону позитива Тем самым подстегнув рынок к росту вот такой обзор на сегодняшний день. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки. Если не понравилось что-то, поставьте дизлайки или напишите комментарии. Обязательно буду их учитывать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate. И до новых встреч.